Вы никогда не задумывались, кто изобрел интернет? Некоторым людям удалось сильно разбогатеть благодаря интернету, но они лишь изобрели новые способы использования интернета. Так что человек, который изобрел интернет, должен быть богат как бог, не так ли? Так кто же этот человек? Британец-гик в подземной швейцарской лаборатории? Может быть, хитрые американцы, боявшиеся ядерной войны с русскими? Хорошая идея. Французские ученые, решившие назвать свою компьютерную сеть Ле интернет интересно, или это все благодаря множеству ученых, работавших над чем-то полезным, но не ожидавшим, что она станет настолько популярным? Что же, давайте сначала разберемся с фактами. Есть интернет – это куча компьютерных сетей, соединенных друг с другом, а еще есть всемирная сеть, которая помогает легко обмениваться информацией с помощью этих соединенных компьютеров. Интернет, каким мы его знаем, разрабатывался более 40 лет. Популярная, но невероятная теория утверждает, что интернет разработали в США, чтобы иметь коммуникационную сеть, способную пережить ядерную войну. Согласно одному из основателей первой сети ARPANET в 1960-х, первый сетевой эксперимент не имел отношения к коммуникациям. Его целью была оптимизация использования процессоров или разделение времени то есть ученые могли совместно использовать время работы компьютера. Дело в том, что до 1960-х никаких сетей не было. Были только крупные машины, их называли мейнфреймы, которые сидели в комнате и обрабатывали вычислительные задачи одну за другой. С прохождением времени эти чудовища могли бы работать над многочисленными задачами сразу, а значит, их мощность могли использовать несколько ученых одновременно. И, конечно же, как только мы начинаем подключать компьютеры друг к другу, мы начинаем задумываться, что с этим можно сделать, чтобы облегчить их взаимодействие. Ученые по всему миру пытались решить эту задачу, так что давайте посмотрим на ключевые понятия, разработанные в других странах. Для начала пакетная коммуникация. В Британии была коммерческая сеть, разработанная национальной физической лабораторией, которая не ушла далеко, потому что не смогла получить необходимое финансирование но они придумали пакетную коммуникацию. Это способ избежания перегрузки сетей, нарезая информационные данные на части перед отправкой и собирая их обратно при приеме. Французы также сыграли свою роль. Они работали над научной сетью под названием Cyclogeus, но у них был небольшой бюджет, так что они решили соединить компьютеры напрямую. Они использовали для этого компьютерные шлюзы. Это, конечно, не научно, но по одной из теорий. Одним из результатов их исследования было слово «Интернет». Но вы можете не верить в это, если не хотите. Итак, наступили 1970-е. Появилась куча инфраструктуры, но их взаимодействия по-прежнему были неуклюжими и нестабильными, поскольку разные сети не могли говорить друг с другом. TCP или IP решает эту проблему, протоколы TCP или IP Образуют основной язык коммуникации в интернете, которые помечают пакеты информационных данных и следят за тем, чтобы каждый из них двигался только по своему маршруту. Даже если разные части тех же данных идут по разным маршрутам, они все равно прибывают в свой пункт назначения и могут быть собраны обратно. Сети начали взаимодействовать друг с другом в 1975 году, так что можно сказать, что это было начало интернета или всемирной паутины. Электронная почта также была очень важна. Она была разработана для Appernet в 1972 году. Большая часть трафика в 1976 году была электронной почтой, поскольку ученым очень нравилось обмениваться электронными записками. Сети научились говорить друг с другом и коммуникация стала проще. Но все эти сообщения были текстовыми, так что смотреть на них было неинтересно. В 1980-х британец по имени Тимотен Бирнес Ли, работавший в ЦРН Европейской Организации по Ядерным Исследованиям, где физики пытаются понять, из чего сделана Вселенная. Он хотел сделать систему управления информацией ученых и дать им возможность проще обмениваться своей работой и взаимодействовать друг с другом, увеличивая вероятность прогресса. Для этого он изобрел интерфейс, использующий HTTP, HTML и URL, благодаря которым работают интернет-браузеры. Он назвал свой браузер всемирной сетью World Wide Web. Так что он не изобрел интернет, но он изобрел всемирную сеть. Самый первый веб-сайт, который он же и создал, находился в ВЦРН в Франции в августе 1991 года. Так что... Как только появилась изначальная инфраструктура, были изобретены ключевые технологии, интернет-формы разрослись в 1980-х, телефонные компании увидели коммерческий потенциал цифровых коммуникаций, все веб-браузеры стали популярны в начале 1990-х, а обычные люди открыли для себя электронную почту. Тогда интернет быстро и уверенно распространился по всему миру и стал массово доступен, начиная с 1995 -го года. Постойте, а разве интернет не изобрел Эль Гор, вице-президент США? О нет. Если вы прочитаете его точные слова, то поймете, что он на самом деле даже не претендовал на это. Но многие приписывают ему активное продвижение законов, поддерживающих развитие интернета. Интернет существует, потому что нам нужно общаться, и большинству из нас это действительно нравится. Именно поэтому люди стали доминирующим видом на Земле. Можно сказать, что интернет – естественный эволюционный этап и проявление этой потребности. Его изобрел не какой-то конкретный человек. Когда все эти крутые ученые со всего мира совместили его части, тогда интернет стал средством связи, средством продаж, средством исследований, средством пропаганды, средством шпионажа, средством шопинга, средством знакомств, средством развлечений и способом ничего не делать. Притворяясь, будто вы работаете или учитесь, что вы, возможно, прямо сейчас и делаете. Но в конце концов вы общаетесь, особенно если оставите комментарий, что поможет вам стать лучшим человеком. Желаю вам, чтобы вы осознанно использовали интернет с пользой для себя. До следующей встречи!